Обеденный стол «Киев МДФ» от мебельной фабрики Летра Выполнен из высококачественной польской плиты МДФ толщиной 32 мм. Фрезерованные ножки из натурального дерева толщиной 9 см. А это значит, прослужит долго и будет отлично смотреться в вашей столовой. Широкая гамма декоров позволит выбрать стол под ваш дизайн квартиры или дома. Стол рассчитан на 6 персон в сложенном виде. При необходимости можно разложить, добавив в длине дополнительно 430 мм, что позволит усадить за стол еще две персоны. Оригинальный дизайн, высокое качество, функциональность – все это стол Киев.